Всем привет, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами снова Стартер. И сегодня я покажу вам, как построить простейший пункт загрузки предметов в грузовые вагоны и мерси Итак, давайте начнем. Для строительства объекта мне понадобится кирпичи гоксовой печи, кирпичи стандартные, из склон плотника, хочу сказать, что любые материалы стен можно заменить, для освещения буду использовать низковольный фонарь и его провода, также мне нужен могут загрузки предметов, сундук и два вида конвейерных лент, покрытая и вертикальная, итак, давайте приступим к построению, для начала рядом с нашим участком железнодорожного пути, возводим небольшую коробку с размером внутреннего пространства 3 на три блока. Этого будет вполне достаточно. Я возведу сначала стены, потом наполню их блоками коксовыми. В качестве материала крыши вы использовать еловую черепицу из мода «Mime colonies». Так, теперь размещаем, собственно, начинку. Для начала мы установим сюда конвейерные ленты, которые, собственно, будут доставлять предметы во железнодорожных вагонах. По железнодорожному полотну мы установим много загрузки предметов, для того, чтобы предметы, собственно, поступали в наш вагон. Правой кнопкой мыши и загрузчик установлен. Теперь соединяем конвейерными лентами наши строения. Итак, конвейерные ленты проведены. Закладываем ям при помощи имеющихся у нас блоков. Оставляем возможность прохода нового здания. Также можно сделать здесь красивый скос при помощи угла плотника, расположив его вот таким образом и вставив в него блок коксовой печи. После этого мы получаем такой красивый скос. Итак, теперь мы можем протестировать систему. Но прежде чем мы это сделаем, для лутовца поставим сундук для помещения в системы необходимых нам Элементов. Также разместим здесь электрический фонарь или даже два для обеспечения освещения внутри данного помещения. Итак, монтаж освещения завершён. Теперь мы можем поставить дверь здесь и приступить к тестированию системы. Система работает следующим образом. Когда мы кидаем приветный сундук, они сбрасываются с помощью воронки в конвейерную ленту, которая доставляет их внутрь загрузчика предметов. После чего у нас появляется возможность загрузить их в стоящий на рельсах подвижной состав. Итак, давайте установим сюда грузовой вагон. Итак, грузовой вагон установлен на рельсы. Теперь мы можем приступить к тестированию системы. Для этого сейчас покажу вам, что вагон полностью пуст. Теперь давайте мы с вами зайдем внутрь данного здания и положим внутрь сундука блок коксовой печи. Итак, кладем и он пропадает. Влог оксовой печи поступает в систему, и вот он уже находится в нашем лагоне. В данном случае у меня Майнкрафт ф... конфигурирован таким образом, чтобы логи перемещались по конвейерным лентам максимально быстро. Поэтому такое перемещение предметов вполне естественно. Итак, всем огромнейшее спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, делайте что-нибудь и... Удачи и до новых встреч!